Недавно на телеграм-канале, который я веду, было такое пожелание немного рассказывать больше о торговых роботах. Потому что, ну, собственно, да, это именно та тематика, которой я уже давно занимаюсь, которая мне очень интересно, И это, кроме того, что приносит удовольствие от самого процесса написания кодов, торговых роботов, приносит еще дополнительный профит. И можно в этом, собственно, поучаствовать. И сегодня вот одно из таких видео видео 13 торговых систем, комплект будем рассматривать. Я, во-первых, кратко скажу, что такой торговый робот. Возможно, да, многих это пугает, потому что, ну что это такое? Я там никогда не работал ни с какими программами, не программирую, тут мне какого-то там торгового робота, что с ним делать? А на самом деле ничего тут тут страшного нет. Вот откроем просто терминал Quick, и, ну, сегодня для примера рассмотрим одного из роботов из комплекта, это ProBolixar. Ну, один из таких самых интересных индикаторов, который мне нравится, э, и нравится до сих пор. Я его использую активно. Э, особенный индикатор, ну, подробнее можно на сайте почитать, э, в разделе, там, где описан э, робот про, про САР. Там есть и описание подробного индикатора. Э, состоит из чего? Вот из такой небольшой таблички, которая запускается в квике и который вы смотрите, когда работаете с роботом. И вот такого окна для настройки параметров. Но оно может быть меньше, там больше параметров. Но после того, как вы все параметры настроили, строили, это окошко закрывается. Одна такая табличка, которую вы, собственно, можете сделать э, и вообще поверх окон. Да, знаете такую функцию. Кто не знает, смотрите мое бесплатное видео последний Я там рассказывал про возможности графиков. Собственно, для них вот это тоже работает. То есть, все, вот у вас окошечко. Оно у вас находится робота и в данном случае вот он работает демо-режиме то есть мне сигнализирует о сигналах которые будут поступать от данного робота все и фактически я даже могу просто вот торговать руками просто глядеть на сигналы вот сигнал появился от робота вот он параболик сейчас пересечется вот смотрите сейчас цена подходит к точке параболика и параболик особенный такой индикатор который не имеет запаздывания в отличие от тех же скользящих средних, от МАГДИ, от стахастиков, все индикаторы, ну не, не все, большинство индикаторов имеют запаздывание. А вот э, данный индикатор такого запаздывания не имеет. Но вот сейчас, как только вот, э, цена выбьет эту точку, то есть дойдет до уровня э, положения индикатора параболиксар, то вот эта точка перескочит на low, которая была за время э, вот этого предыдущего переворота то есть вот на вот эту точку вот сюда она перескочит смотрим вот этот уровень я вот сейчас вот слежу должна при выбивании точки перескочить точка сюда в моменте то есть я вот... мы не дожидаемся окончания свечи поэтому вот особенность вот этого индикатора не иметь запаздывания. вот прям никак до да, подходит прям к точке параболики, и все никак не можем ее выбить при этом точки параболика никогда не идут вверх. Вот смотрите, наконец-то мы ее выбиваем. И точно точка перескакивает на тот уровень, который вот лоу за время предыдущего переворота. Вот она, лоу. И видите, мы получили сигнал лонг у нас. Все, в этот момент вы можете, вот прям по сигналу робота, заходить в позиции. После там лимитированной заявкой, как угодно, как вы привыкли, выставлять стоп-профит, пожалуйста. Почему с роботом торговать лучше? Потому что робот дисциплинирует. Вот. Все. Ничего на самом деле сложного нет. Все это вот сервисы, лу скрипты. Вот здесь вот данный робот сюда загружается, запускается. Вот я сейчас я его возьму и останавливаю. Все. У меня табличка пропала. Робот остановлен. Я его вот также запускаю. А робот запускается. Подробные видео инструкции вообще без проблем позволяет любому человеку, который с роботом не работал, все это настроить и запустить. Поэтому здесь этот вопрос закрываем, проблем по технической части не возникнет. Если что, удаленно специалисты техподдержки всегда к вам подключатся и настроят на крайний случай. Скажу честно, случаи, когда кто-то приобрел у нас торговую систему, мы не смогли ее запустить, вот такого никогда не было. К любому брокеру, к любой версии мы всегда сможем законнектиться и запустить вашу систему. Ну, теперь давайте посмотрим плюсы и минусы данного робота. Я буду вот рассматривать на примере более поздней такой версии серии роботов MagicBot. Вот есть серия MagicBot. Сейчас покажу, где это находится все на сайте. Вот раздел, соответственно, наш сайт раздел роботы заходите здесь вот вверху есть более такая современная серия роботов magic Bot. я кстати недавно подсказывал сделку от этого робота а ниже идут 13 торговых систем вот сюда заходите и здесь соответственно описание целиком комплект есть описание по каждому индикатору то есть вот здесь вот роботы по некоторым, точнее, системам есть описание, но по некоторым нету. Всего их 13 в комплекте. И внизу, если вниз прокрутите, здесь есть примеры тестирования на истории, исторических показателей. И вот цена данного комплекта. Но если вы сюда кликните, сейчас проходит акция. Весь июль будет проходить акция. И здесь цена будет не 24 900 а идет со скидкой 30 процентов то есть вот цена данных роботов 19 ,920. вы получаете 13 торговых роботов в комплекте и вы дополнительно получаете видеокурс для подбора прибыльных параметров то есть вот это все получается здесь в комплекте ну есть вариант до да, заказа там не, од... не всех 13 а только трех роботов ну тут получается как бы Немножко подешевле, но все равно это не, не дешевле, но невыгодно. То есть каждый робот получается намного дороже обходится. То есть выгоднее взять э, комплектом и с ним уже э, работать. А теперь возвращаемся к плюсам и минусам. А почему данный комплект кому можно порекомендовать? Тем, кто первый раз сталкивается с торговыми роботами. Почему? Потому что более простая настройка, меньше различных параметров. Следующий плюс относительно невысокая цена, но при этом достаточно широкий выбор различных типов роботов, и при некоторых настройках, особенно на более длительных таймфреймах, можно получить прекрасные результаты не хуже, чем более там, современный робот MagicBot. И возможность вот в режиме советника, я это продемонстрировал, как все это происходит. Это из плюсов. А Что из минусов? Ограничен набор функционала. То есть нет переносов без убыток, нет, например, к примеру, стопа по фракталам. То есть вот тех функций, которые есть в роботе MagicBot. Следующий важный такой минус нет возможности входить к лимитированной заявкой. Поэтому вот для именно работы внутри дня, когда сделок может быть больше, он не очень будет эффективен. Ну, потому что сейчас комиссия отме отменена и есть возможность входить лимиткой, что спокойно выполняет робот-MagicBot э, серии. Но для каких-то более долгосрочных стратегий, когда вы там на 10-15 минут настраиваетесь на торговлю, когда у вас в день там может быть и ни одной сделки не быть в день, то есть вы торгуете с переносом позиции, то э, вполне данный робот подойдет. Ну и для больших депозитов нежелательно, опять же, потому что вход происходит по рынку. Вот, собственно, плюсы и минусы робота. Теперь давайте сравним настройки. Ну, с настройками все проще. То есть здесь настраивается, собственно, счет. А далее настраиваются а параметры стопов-профитов. И, по сути, тут, собственно, больше ничего нет. Вот. А, ну и параметры, соответственно, самого индикатора, на который настраивается робот, он, есть на, он настраивается непосредственно в QQ на графике. Все это в видеоинструкции есть, все не проблема. То есть, вот в, в этом плане, что параметр здесь меньше, а вот слева а конфигуратор для настройки параметров серии MagicBot, тут, конечно, здесь поинтереснее, есть возможность побольше. Но еще раз повторяю, для такого быстрого, легкого старта попробовать, что такое роботы, почувствовать, что они тоже могут зарабатывать денег вполне после того, как вы их запускаете и самое главное, руками не трогайте. 13 торговых систем – отличная альтернатива. И, к примеру, недавно я проводил сделку, которую сделал робот у меня MagicBot, запущенный на параболике, SAR. Вот на самом деле можно подстроить параметр, что и данный робот тоже данную такие же сделки мог бы совершить то есть ничего такого вот сверхъестественного. да конечно может быть там немножко больше было проскальзывание не лимитка но похоже все равно плюс-минус забрать вот такую сумму которую я вот рассчитывал там там что-то фантастически получил 155 процентов депозиту можно сделать и на данном более простом роботе но конечно Сразу понимаете, да, когда я говорю, вот, сделка принесла 155 процентов, 7 сделок к депозиту, это не значит, что вы всегда будете зарабатывать столько. Это не значит, что у вас не будет убыточных сделок. Это не значит, что у вас там, в следующем месяце не появится еще более прибыльные сделки, который там одна может там, 150 процентов принести сделка. Вот. А все зависит от рынка. К примеру, вот чем еще хороший комплект, там много различных индикаторов и можно применять разные стратегии. Трендовые, контртрендовые, смешанные, стратегии для боковика, их можно комбинировать. Вот так вот. Так должен работать грамотный трейдер. Он должен запускать много систем на различных инструментах чтобы они друг друга дополняли, работали, зарабатывали и теряли в разные моменты времени. Ну, подробнее про это я где-нибудь в отдельном видео расскажу, что такое, чем хороши роботы, которые в контр работают не симметрично, а обладают коэффициентом антикорреляции. Все, вот, соответственно, пример робота, который можно вполне успешно применять. Не забывайте на телеграм-канал подписываться. Спасибо всем за внимание. Можете по ссылке зайти и заказать робота. Есть и демо версии можно попробовать. Ну, демо-версия это чисто технически. что понять, что вы данный робот сможете использовать. Ну, я вас уверяю, что вы гарантированно сможете данного робота запустить, и мы вам поможем запустить. А дальше вот было бы у вас желание не трогать его руками и оставить его в самостоятельной плавне, чтобы он для вас сам работал. Вы можете торговать руками отдельно, робот будет торговать отдельно. Это совершенно два различных направления, которые не нужно смешивать и которые можно применять параллельно. Все, всем спасибо, до встречи в следующих видео. Расскажу еще про другие различные системы. Я видел, что много было желающих именно про скальпинг послушать. Про скальперских роботов тоже будем рассказывать. Но, кстати, я бы вот рекомендовал бы начать с таких не скальперских, а именно более таких долгосрочных позиционных стратегий. Здесь вы прочувствуете всю прелесть работы с торговыми роботами. Всем счастливо!